Для этого турнира спонсоры это спортивные Кофе, 90, Бесенок, Неброск, Саш, Кошелек и Вак. Вот благодаря им, собственно, этот турнир, призы, все вот это вот, благодарим их. Ну а у нас Аркада и Чекалдырики. Без замен в очередной раз дело не обошлось. У команды Аркада ушел киловатт, видимо, расстроившись того, что сегодня не летит. Вместо него пришел Монстр. Ну а у команды Чекалдырики... Как бы ушел э, Асап И тоже пришел монстр Забавнейшая история Два монстра и никнеймы действительно у ребят Достаточно уникальные, И уникальны они в первую очередь тем, что Оба монстры Один просто с двумя буквами Т, а второй с единичкой И один монстер Второй просто монстр Ну в общем мы разберемся да, Анна сегодня на полставки, сок-комментатор в чате Она освещает э, комментирование, я здесь в микрофоне э, То есть я за звук, а она за э, визуальную часть в чатике. Так что да, не отвлекайте Анну, она сегодня у нас сокастер. Что ж, наши выиграли аркада, ну, стей, очевидно, да Да, стей, дорогие друзья, монстры наводнили карту Даст-2. Кто же станет победителем, какой монстр окажется сильнее, вот сейчас мы с вами это и узнаем. Ну, собственно, также напоминаю, что проигравшая команда занимает четвертое место, что является самым-самым-самым обиднейшим. А победители третье место, которое будет прям вот... Будет вот прям для них... Подарочком, так скажем И после этого матча Дорогие друзья, будет Небольшая пауза, приблизительно в полчасика И потом финал Пауза сделана, разумеется, для того, чтобы Все отдохнули, все подготовились К этому самому финалу Я в том числе и понесется жаришка-жаришка, но сейчас у нас игра за третье место и жаришка у нас несется именно здесь Монстр вместе с Элином э, находится на точке, ничего особо придумывать ребята не стали А вот монстр с Омайгадом oh э, бегают где? Бегают на длине В яме сидят, если быть точным, и оба, кстати, вооружены юспами, что очень примечательно, потому что таким образом... Чикалдерики сняли с себя необходимость играть через зигзаг Потому что дальние дистанции с юспами уже на равных можно тянуть Вопрос только в том, что аркада э, с юспами сразу И им достаточно купить армор А вот чекалдырики купили а юспы и естественно уже остались без армора Но справедливости ради Элена убивают У монстра остается 12 хп Я хочу обратить внимание на таймер, дорогие друзья. Зачем перестрелка, когда надо бежать и как можно дальше прятаться, чтобы соперники не успели поставить бомбу. Ну, они, в общем-то, успевали бы, конечно... Э, так скажем Поставить эту самую бомбу Но все закончилось даже и без ее постановки 1-0 в пользу коллектива Чикалдырики и Теперь ребята конечно же вооружя, Вооружатся Автоматами Калашникова И будут наказывать э, Своих соперников из команды Аркада Естественно имея э, Имея что? Имея девайсы это я отошел от алкоголя или сейчас 12.45 вижу стрим Сани. Боди, доброе утро. Он вчера начался в 11 и закончился в 6 вечера. А сегодня это уже продолжение. Так что ты проснулся. Отошел я от алкоголя и вот такая вот история, короче, происходит. Всем, кто вновь приходит на, приходит, простите, приходит на трансляцию, пламенный привет. Ну и что, вы видите, да, вы видите, к чему все сейчас шло. Шло к тому, что Аркада могли взять свой экономический раунд, но чуть-чуть везение не в их пользу все-таки пошло, как вы можете заметить. Доброе утро, да я в такое время спать ложусь. Ну я обычно тоже как бы... Ну, нет, конечно, я не в 11 утра спать ложусь, обычно я ложусь спать где-то в районе 4 часов ночи, 5 часов ночи, но, да, в 11 я, конечно, обычно еще сплю, в общем, в общем, я обычно просыпаюсь ближе к 12, и комментировать такое, это прям, да, что первый, что второй день получается тяжелый, просто потому что мне тяжело в это время проснуться. Монстр и... О-май-гад oh Находится под банкой Какой-то прям Холд-холд-холд Прям сумасшедший холд Эллин вышел в аркаду И лишился 98% здоровья Фамас есть у монстра И монстр, кстати, с Фомасом сейчас должен будет Принимать выход зигзага Утро началось не с кофе Не, у меня утро всегда начинается Не с кофе Монстр минус о-май-гад oh 19 хп и что теперь делать Ну будем вот туда-сюда бегать да? Постояли под длиной под банкой Пойдем на зигзаге постоим Пойдем теперь опять под длиной постоим Все во имя чего я так и не понял Саня завтра стрим будет Если да то во сколько Завтра в 18.00 будет трансляция Как обычно завтра по штатному графику Киловатт он просто расстроился, что не затащил предыдущую катку и поэтому сказал, играть больше не будет Ладно, шучу, шучу, а то подумайте, что это действительно так 2-1, дамы и господа, Аркада берут свой э, девайсный раунд, если можно назвать его, конечно, таковым Это не совсем полноценный девайсный раунд, но разница разве есть, девайсный он был или не девайсный, если парни все-таки выиграли Напоминаю, дорогие друзья, вы можете проголосовать в чатике Кто будет, по вашему мнению, победителем в турнире Забавно, что люди продолжают голосовать за команду Аркада и Чикалдырики При том, что Аркада и Чикалдырики уже играют матч за третье место И там уже, очевидно, никто из них не выиграет Возможные варианты правильные только первый и четвертый То есть Кучерявые монстры и Пидерсия 2-2 Надо, по-моему, писать просто Дон, если я не ошибаюсь, Боди. Если я не ошибаюсь, опять же. О, май гад! Должен разменивать погибшего товарища по команде. Героически уворачивается от вражеского дыма. Забирает Элина. Выходит на перестрелку с монстром! Вот это хэшотище! Вот это поворот, дорогие мои друзья. 3-2 в пользу чикалдырей. Что-то могут, ребята. Тот, кто выиграл мотивейшн, тот победит. Мотивейшн выиграли ребята из команды пидерси если я не ошибаюсь. А ты <связывая> раба-бота выключил? Да нет, вообще не выключил. Вот, все, вот, написалось. Все. Просто он что-то тупит тоже. Ну что, Ситуэйшн 2 в 2, дорогие мои друзья. Минус от Омайгада oh и Монстр, который с двумя буквами Т и который без единички в никнейме, в данный момент выседает на точке А и ожидает приближения соперников, которая вот-вот, кстати говоря, произойдет. Вариантов у игроков атаки все равно немного, так или иначе придется на точку идти. Но, учитывая, как они играли в первых раундах, они могут еще секунд 40 сидеть и только после этого непосредственно куда-то прибежать. Минус от монстра. Монстр убил монстра. Вот такая вот история. Он у тебя, наверное, белый капризный был. Был бы черный, но скорее всего, я уверен. Монстр отворачивается от вражеской флешки. Второй раз это делает. И легчайший, просто легчайший контроль длины Минус, о май гад, и счет в матч становится 3-3 Собственно, пока я отходил <связываю> и э, перекуривал, так скажем, пил водичку И ждал матча за третье место Я посидел и подумал, что вероятнее всего этот матч не будет простым Вот хоть убейте, я думаю, простым он не будет Почему я так думаю? Потому что обе команды весьма сильные но не настолько сильный, чтобы оказаться в финале, да? То есть здесь будет плюс-минус на самом-то деле равное противостояние. Монстр, не заходит стрельба, и, к сожалению, монстр из команды Аркада погибает. И теперь чужой должен тащить в соло. Не очень простую ситуацию, и не вытаскивает в итоге. 4-3 в пользу чекалдыриков. А как участвовать? Ну, конкретно на этом турнире уже никак, но на будущих турнирах от этого проекта можно участвовать просто играя на паблик-сервере э, женский эпицентр. Потому что на данный турнир допускаются только игроки этого сервера. Ну, которые хотя бы периодически на нем играют. А есть другие карты? Эти стены уже бесят. Нюк там, Мираж. А, нюка нет. Есть Трейн, но Трейн... Train... Банят чуть ли не в первую очередь А Тускан э, И Мираж Вчера было очень много Тускана и Миража За вчерашний день было 12 игр сыграно Все интересное было Там и смешное Тоже все было там Сегодня пока ничего забавного и смешного не происходило О май гад перекидывает бомбу своему тиммейту А тиммейт Тиммейт говорит Ты что дурак что ли сам ее подбирай не пойду за ней меня убьют ну и Элли, ну, здесь, скорее всего, конечно, не повезет, потому что мп против Калаша и Эмки Такое себе, как бы, ну, не очень идет в сравнение, да? Давайте так Бодя, не удаляйте подобные сообщения Я сразу хочу сказать, Богдан, а не Щербак можно писать в чат э, Все ну, практически все. Разумеется, ей нельзя как бы перегибать палку, но так вообще как бы можно, если что. Поэтому, Анна, напишите еще раз это сообщение, оно не будет удалено. А, Прилетела Хае. О, oh май гад, минус Эллин. Хае, флешка. Ну, какой-то выход на точку получается более менее вменяемый монстр! Вот это, да. Вот это называется вышел. Вышел на перерез и перерезал, черт возьми. 5-4. А я уж думал, тут как бы все, пиши, пропало. Но нет. Нет. И такое бывает. Вот это реклама от Богдана подъехала. В лучших традициях боди. Он удалил сообщение, где ты написал Женский эпицентр, синдечка. Он подумал, что это запрещенная реклама О май гад Минус Элен, монстр убивает монстра Вот такие моменты сегодня будут да, когда. О, какая ханета 36 хп остается у о oh гада Но при этом 5 хп у монстера Опа Вот это прострельчик вот это уже, знаете, дамы и господа, другой подход к матчу. 5-5 и совсем, совсем ничего вообще непонятно. И такое, знаете ли, как-то вот, короче, неопределенность какая-то, да? Она в воздухе прям существует. Ай, да. а, женская атмосфера, господи. Женский эпицентр, Боди, ты что? Блин, я... как. как голосовать за команду, которую ты хочешь? В чате на ютубе есть голосовалочка На нее клацаешь, выбираешь команду и нажимаешь на нее Бодя, Бодя То есть получается, это ты у нас, оказывается, другие проекты ты рекламируешь, сидишь, да? Монстр, который один То есть, который чикалдырик Забрал сейчас Аркадищего монстра и чужой вновь один. Ой-ой-ой, вот это снял каску с него. Вы видели? Вы видели, какой крутой хэдшот сейчас был? Как он классно э, отконтролировал спрей на пробегающего мимо соперника. Прям четко в макушку ему попал. 6-5. Матч, который, как мне кажется, запросто может сейчас э, влететь... В список самых долгих Самых сложных И, естественно, дойти до овертаймов Напомню, такая небольшая историческая справка Коллектив Аркада С кем-то играли, по-моему, с Минск Сити Если я не ошибаюсь, в рамках 1-8 И это был самый долгий матч на данный момент Пока что 16-14 Самый сложный и потный Но Аркада все-таки выиграли Посмотрим, смогут ли сейчас Хитрый, хитрый, о май гад, но вот эта хитрость ему, к сожалению, в этот раз не помогла 6-6 <звы> А я сейчас зайду, у меня этих Steam аккаунтов куча, залечу на сервер после стрима Залетайте, Богдан, залетайте Поиграйте с ребятами Ну что, очередной раунд 12 раундов уже, кстати говоря, сыграно у нас временный ничейный результат И сохраняться он может, кстати, очень долго По факту То есть 7-7, там 8-8 уже во второй половине может быть Но тоже может быть Монстр из команды аркада вырубает Омайгада oh И монстр, который один Который читал дырь Отдается Эллину Это 7-6, дорогие друзья В пользу коллектива Аркада по Не по-прежнему, прошу прощения, но снова В их э, пользу Ну С одной стороны плюс Конечно в матче есть В том, что он вот такой да То, что он равный То, что коллективы идут прям ноздря в ноздрю Но с другой стороны есть при этом И небольшой минус В чем заключается этот минус? В том, что интереса в этом матче не очень много, потому что, ну, кроме того, что интерес, кто победит. Мало очень активных каких-то действий, да, вот Эллен пытается прожать в смог, но соперник-то уже давным-давно десантировался и приближается. И Эллен не услышал, как спрыгивал соперника, как следствие мы получаем 7-7. Вот побольше бы вот такого экшена и было бы интересно. Ходят слухи, что игрок ЗХ разработал чит, обходящий античит на ФК. Как думаете, это реально? Ну, я скажу, скорее всего, нет. Но вообще, таких читов как бы и так можно. Ну, то есть, они есть. Вот чтобы вы просто знали, они и так есть. Но, справедливости ради, их достаточно быстро прикрывают. Но они все равно постоянно появляются. Ну, в общем, не обращайте на это внимания. Но я думаю, все-таки нет. Ну, даже если и разработал земля пухом, как говорится, что. А полетели флешечки и выход через длину. Здесь сразу монстр попадает в голову другому монстру. Добивает у Майгада и легкие-легкие-легкие праги на длине для коллектива Аркада. По результату первой половины Аркада оказались все-таки в выигрыше. При том, что они находились в обороне, собственно. То есть они по факту реализовали сильную сторону на этой карте, но, но реализовали ее с достаточно мизерным перевесом в один раунд. То есть сейчас чекалдырики забирают пистолетку, и вот минус весь этот перевес. Обходы очень слабые, иди ЕСП, или что там, что-то с дымом. А, или ЕСП, или что-то там с дымом. Ну, вот я про что и говорю, да. Особо как бы сейчас вроде бы удалось подавить такую основную массу. Э, читеров Как минимум за это респект В платформе FastCap Ну а у нас выход через Длину от коллектива аркада Ребята жестко кстати говоря прокидывают Позиции, раскидывают просвет И не отпускают монстра Второй игрок находится на зигзаге Здесь конечно нужен срочно монстр Потому что у монстра есть USP И ему гораздо проще будет перестреливаться 44 хп И 30 Против 100 у майгада. Oh Ух ты, сразу получает в лицо. Ну, дальше уже, конечно, дело техники. Добить оппонента, у которого не осталось лица. 9-7. К счастью для коллектива Аркада, пистолетный раунд оказался для них победным. И это дает им возможность закупиться и чуть-чуть больше сделать расстояние между коллективами. То есть от своих соперников оторваться чуть дальше. Ну а мы будем ждать Естественно Естественно Аркада, аркада хорошая Энтрифраг был сделан коллективом Чикалдырики, но победа все-таки За аркадой, 10-7 Ждем, когда появится девайс, Вот это уже будет интересно Через длину в очередной раз а Здесь, кстати говоря, уже форс э, Здесь уже есть частично Девайсы, монстр 1 Попадание в голову Элиана Следом, о oh майгад добивашечка 10-8 Ну вот такой, легкий И в то же время Не совсем ожидаемый лично для меня Переворот игры э, Потому как с появлением девайсов Монстр 1 и о oh майгад Могут вспомнить, что они Так скажем Находится в сильной стороне И могут бороться здесь абсолютно легко За победу Монстр один Под флешки забирает Елена, Но ну, по последнему игроку коллектива Аркада Есть информация И в данный момент он проходит длину Это Монстр Один из соперников находится в зигзаге Второй, собственно говоря Ушел туда же Почему? Ну, все очевидно, да? Потому что там лежит бомба Долгая игра, конечно, долгая, да Вот конкретно этого, допустим, долгая Я не знаю конкретно за какие игры сейчас общается там чат или что-то еще Я просто так вырвал из контекста сообщения, Но данный матч уже длится 20 минут При том, что раундов сыграно 18 То есть больше, чем минута на раунд Что является уже скорее медленным стилем игры, чем быстрым Потому что каждый хочет третье место занимать, да? Каждый же хочет а, привилегии получить все-таки. Монстр! Вырубает монстра! Мансит вражеские флешки. Ну и знает, естественно, где находится Омайгад. Oh Подбирает бомбу и вместо того, чтобы уходить, пушит оппонента и вырубает его. 11-8, дамы и господа. Ну, просто я не знаю каких-то морально волевых, э, как мне кажется... Аркада вырулила. А конкретнее монстр вырулил. Потому что Элиан погиб достаточно быстро. И оставил тиммейта в неудобной позиции еще в самом начале раунда. Ну, вот как бы опять же. То что Элиана убили быстро. Может а, сподвигнуть команду Аркада играть чуть медленнее. И чуть осторожнее. Мне кажется чуть-чуть это не будет работать. Тогда перевес по силе сместится еще сильнее. К чекалдырикам. Ну что, первые попытки настрела. У Омайгада, кстати, нет девайса. Его пытается пушить соперник. Это монстр. Ну, действительно, монстр. Превосходный дабл-килл минус Омайгад и монстр. И это 12-8, дорогие друзья. <смех> Простите Иногда не хватает вида сверху Я согласен, я бы иногда включал вид сверху Но нет возможности, к сожалению Включать вид сверху Объясню почему, просто Я не знаю, что случилось Но с момента, как я перешел на Windows 10 Сборка комментаторская отображает Игроков вот так Как вы видите, не на карте я менял разрешение карт, я менял в фотошопе, редактировал все абсолютно, что только можно было сделать Но все слетело, почему? Без понятия Так что, дорогие друзья, я бы демонстрировал вид сверху с радостью Мне и самому было гораздо удобнее, когда он был Но такой вид сверху скорее будет мешать и путать Минус от монстра И начинается качелька для монстра Один из команды Чикалдырики с зигзага идет один соперник с длины второй. И тут, конечно же, не разорваться. Увы, распяли оппонента 13-8. Можно как работнику Александра выдать мне випочку. Спасибо, что разъяснил. Не за что. Всегда пожалуйста. Ну что, Честно сказать, Чикалдырики пока выглядят как команда, которая хочет занять четвертое место. Потому что в обороне они что-то прям вяленько очень играют. Элен минус Монстр 1. О май гад. Теперь вновь понимает, что... Видите, да? Уходит на рекламу. Почему? Потому что так ему будет проще принимать сначала соперника зигзага, потом соперника с длины. Но нет. Проще не будет. Во всяком случае, не в этот раз. 14-8. Два раунда остается Аркаде до третьего места Всего-навсего два раунда До части призового фонда До привилегий И мне кажется Аркада уже мысленно начали думать Да мы же победители Но пока что конечно не победители Здесь непонятно как и непонятно зачем было принято решение О май гадом выйти в прессинг зигзага Все закончилось просто обычным одним выстрелом в голову и вот он еще один обычный выстрел в голову Все от того же самого монстра Мне кажется, что-то Чикалдырики уже не верят в свою победу Потому что, ну, монстр один даже сейчас особо-то и не сопротивлялся Он просто стоял и ждал, когда его хоть кто-то, но убьет 15-8 Один раунд Для победы Или 7 для того, чтобы Играть овертаймы Сложно можно, конечно, понять, чем все закончится Но... Интересно сг СГшечку Сик приобретает Элен, Но монстр один Вырубает соперника Хотя, конечно, покусался чужой перед смертью 35 хп оставил монстру одному Монстру первому, вернее И, о майгад, гад, 76 хп Ну и монстр здесь выезжает просто разруливать Говорит, дескать, вы че моего товарища по команде обидели? И я сейчас пойду делать тука-тука вам Выходит на длину хаешка, плохая хаешка, могла бы быть гораздо лучше. Попытка прочекать все досконально, хороший хитшот пытается спрыть во второго и это минус, дамы и господа. Это 16, простите, 8. Победа в этом матче достается коллективу Аркада. И они занимают третье место и получают свои привилегии, насколько я понимаю, на 5000 рублей. Потому что, типа, если все привилегии 15 тысяч стоят, да, то тут, наверное, 5, 5 и 5. Ну, в общем, короче, Аркада занимает третье место, привилегии им достаются. Чего нельзя вот сказать о команде Чикалдырики. Увы, ребята, только четвертое место. Печально, что за один шаг до призовых ребята отцепились... С этого поезда, так скажем, вагончик отцепился.